Я отвечаю. хотел спросить, слушай, а насколько вообще перспектива, например, создания пиратской партии в Беларуси? То есть, ну... Хорошая перспектива. Вообще, у меня первоначальная идея была именно по поводу пиратской. Ну, я посмотрел Франц. просто на шведскую пиратскую партию. Она вроде это как бы такой полумер какой-то, но идея... Потому что, потому что пиратская, она как бы однозначно сразу молодежь партия. Привлекает внимание и так далее. То есть ряд преимуществ. Но есть и один недостаток. Пиратская партия тяжело масштабируется. То есть в качестве прикола, там, развития и так далее это хорошо. Но потом, когда, например, будут уже серьезные какие-то процессы происходить, то пиратская партия она будет оцениваться как что-то несерьезное. Ну, типа там такое, приколюхи Алексей, я помню, ты говорил про 90 там была в России партия любителей пива, чтобы типа, такого. Да, и было... то пошли, да. Ну, ну, то есть не что-то там получилось. По итогу по итогам я нет их сейчас ну а какие ошибки не совершили в смысле ошибки что путина назначили вот ошибка он ликвидировал партийную деятельность в принципе ну свел ее до малоэффективной раньше что такое была партия это был способ продвигать свои э, интересы. Ты голосуешь за партию, партия в парламенте продвигает твои законы и так далее. А сейчас что такое партия? Что там? КП, они продвигают РФ, не законы, был... а в лучшем да, там, случае насколько... в лучшем слу... идеи. В лучшем случае конкретного лидера человека продвигает, карман. Ну это, это уже не лучший случай, это второй по лучшести. Все-таки первый лучший случай это идеи, потому что это важно. Ну Да, а лучше, когда этих идей парочку, чтобы они конкурировали с друг с другом. В чате спрашивают, такая, что за пиратская партия? Ну, это просто название партии. Партия яблок. Это партия, там, не знаю, бананов. Пиратская партия пиратская... и... и... и... против и просто... авторского права, против да. интеллектуальной собственности. И так далее. За, св... за свободу интеллектуальной собственности. Точнее, за отсутствие прав интеллектуальной собственности потому что это не является правами. А это не является частной собственностью? Нет. Это что такое, оно называется красиво, интеллектуальная собственность. На самом деле, следите за руками, что это такое. Это государственный патент на производство чего-либо только тебе. Чувствуете? На выработку идей государственный патент на производство или реализацию то есть например ты можешь продавать килобайты только ты такие килобайты можешь продавать больше никто что-то попадает есть... какой-то франции там 17 века ледовиком 14 там там 15 -м. ну например я почему когда например человек придумал пирожки государство я например даю ему патент продаю или даю неважно возможность продавать пирожки только ему да да да я вот и говорю попахивает прям какой-то франции там 17 это века. обычная обычная патент на монопольное использование и реализацию чего-либо я же знаю вроде есть случаи когда авторское право есть у гена по моему да, у какого-то человеческого ну, Господи, на самом деле просто не нельзя путать это собственно Потому что собственность можно тоже назвать государственным патентом на использование чего-либо. Например, на территории. да? Почему нельзя это путать? Потому что собственность возникает без государств. То есть э, два человека договорились о том, что они проведут границу на этих территориях. Проводят сделки, обмениваются. У нас возникает собственность. Люди это не делают, например, с воздухом. Кто не проводит границ в воздухе. Потому что э, нет как бы, спроса на такое. да? А государство может создать границы в воздухе и назвать это воздушным пространством «здесь летать нельзя» а «то мы будем сбивать ваши самолеты». Получается, что то, что возникает благодаря договорам – оно возникает благодаря естественному праву. То есть из принципа э, договоров оно является собственностью. То, что возникает с помощью государственного закона например воздушное пространство или интеллектуальная собственность – это собственностью не является. Если бы оно являлось собственностью, на это бы устанавливала собственность без государства, с помощью договоров. Вот эту разницу очень важно знать.